Привет! Скроятся же ребят, чьи судьбы неразлучно связаны на протяжении первой половины сериала Friendship из Magic усердно пытались найти свое призвание и получить кьюти-марки с честью и достоинством перенося постоянные издевки со стороны недоброжелателей. А во второй половине сериала уже как эксперты помогали всем нуждающимся понять свое призвание и переосмыслить кьюти марку. Как и все второстепенные персонажи сериала Friendship из Magic, они были отлично раскрыты. Разумеется, про них имеется немало мало эпизодов, где они в главных ролях. Два месяца назад я предлагал вам выбрать из 30 таких эпизодов самый лучший на ваш взгляд. Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, я предлагаю вспомнить, как они защищали свое место в социуме и насколько интересным и разнообразным было их детство. Итак, ТОП 7 эпизодов про меткоискателей по версии зрителей ТО «Магия Дружбы». Седьмое место заняло сразу 4 эпизода, набравшие одинаковое количество голосов. Двенадцатый эпизод первого сезона. После школьного урока, где Черрили рассказала детям про Кьюти Марки, надменная забьяка и Тиара объявила о своем скором праздновании QT праздника в честь получения Кьюти Марки, на который приглашены все дети по понивиле, кроме тех, у кого пока что нету Кьюти Марки. А у Apple у на тот момент Кьюти Марки не было, поэтому она решила обратиться к а взрослым за помощью, чтобы получить Кьюти Марку а прям сегодня же. Разумеется, все тщетно. Так получилось, что Эппл Блум в итоге внезапно, случайно оказалась на этом празднике. При попытке втихаря пробраться к выходу, ее быстро обнаружили и опозорили. Да, перед всеми детьми пони представьте себе. И тут внезапно выяснилось, что Эппл Блум не единственный из присутствующих, у кого еще нет Кьюти Марки. Именно так она познакомилась со Свити и из Куталу. Они сразу же сдружились, чтобы вместе искать свое призвание. Так и образовался клуб Cutie Mark Crusaders, говоря по-русски искатели, или по официальному переводу «Искатели знаков отличия». Седьмой эпизод седьмого сезона. Скуталу, для того чтобы подготовить школьный доклад про своего кумира Рейнбоу Дэш, отправляется к ее родителям, которые, как выяснилось, фанатеют от Рейнбоу не меньше, чем она, им определенно есть о чем поговорить. Именно от Скуталу мама и папа Рейнбоу узнали что их дочь так и стала Вандерболтом? Возможно, зря Скуталу сообщила эту радостную новость, ведь после этого стало ясно – вся эта родительская любовь сопряжена с постоянной опекой и навязчивостью. Они радуются практически каждому действию Рейнбоу Dash. Это доходит до абсурда, смущает всех вокруг и бесит Рейнбоу Дэш. В конце концов, резкая и темпераментная Дэша не выдержала такого кринжа, унизительно накричала на своих родителей, тем самым расстроив Скуталу. Скуталу высказала свое недоумение об этом поступке, ведь она сама о таких родителях может только мечтать. А Дэш этого не ценит. В ответ Рейнбодеш рассказала Скуталу, насколько навязчивы ее родители, бурно реагирующие на каждую мелочь. Как оказалось, все эти фотографии ее детских побед являются постановочными, а Рейнбодеш хочет быть лучшей по настоящему, но родители этому только мешают. Именно поэтому Дэш не говорила своим родителям, что стала вандерболтом. Однако Скута. Кутала смогла убедить Рейнбодэш, что у нее очень хорошие родители, что любая поддержка, даже такая, важна для достижения успеха. В конце эпизода Рейнбодэш организовала выступление Андерболтов специально для своих родителей в знак извинения, а Кутала получила хорошую оценку за доклад. 17-й эпизод второго сезона «День сердец и копыт» и квестрийский аналог Дня Святого Валентина. Меткоискатели, узнав, что у их любимой учительницы Черрили нет бойфренда, обыскали весь понивель в поисках подходящего для нее. Из музыкального номера «Идеальный жеребец» выясняется, что единственный подходящий для Черрили жеребец – это Биг Макинтош. Неудивительно, учитывая перекос населения, квестри особенно понивели в сторону женского пола, но, как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 чтобы Биг Мак и Черрили не могли смотреть друг дружке в глаза. Такая милая комедия, которой Броняша с удовольствием смотрит каждый год в День Святого Валентина. Этот эпизод также был номинирован в топ эпизодов повышенной возрастной категории, в котором не дотянуло до десятки лидеров. Восьмой эпизод седьмого сезона. Меткоискатели заподозрили, что старший брат Эппл Big Макинтош уж слишком часто доставляет яблоки в бывшую деревню равенства имени Старлэк Глиммер. Тихоря, пробравшись к нему в повозку, они выяснили, что в этой самой деревушке живет одна очень милая девочка, Bell, в которой Биг Макинтош влюбился. Причем по-настоящему влюбился а не как в прошлый раз. Однако у него нашелся конкурент, весь такой сексуальный и пахосный Фезер Бэнкс. Кажется, Шугарбель относится положительно к ним обоим. Меткоискатели решили поспособствовать тому, чтобы Шугарбель выбрала именно Биг Маккентоша, а не Фезер Бэнкса. Никаких любовных зелий, только здоровая отношения. К сожалению, Большой Маки оказался настолько неуверенным в себе, что провалил все известные меткоискателям способы заполучить сердце девушки. Но в конце концов Биг Мак справился сам, а меткоискатели решили остаться в деревушке, чтобы помочь Фейзер Бэнксу в отношениях с другими девочками. Хороший эпизод, также один из тех, который вполне достоин повышенного возрастного рейтинга 12+, раскрывая тему гетеросексуальных отношений почти во всей красе. Особенно мне понравился музыкальный номер "Битва за Шугарбель». На шестом месте также 4 эпизода набрали одинаковое количество голосов. 18 эпизод первого сезона. Меткоискатели решили выступить на школьном конкурсе талантов с песней, да не просто песней, а целой постановкой, с танцами, костюмами и декорациями. Однако все это, и песни, и костюмы, и декорации оставляли желать лучшего. Если бы песню пела Свитебель, а не Скуталу, а за костюмы и декорации отвечала Apple и Google Money Свитебель, может быть, они бы получили приз за лучшее музыкальный номер, а не за комедийное шоу. Стоит отметить, что в официальном русском дуближе как ни странно, музыкальный номер темы Искателя Знаков Отличия озвучен слишком хорошо, по сюжету он должен быть ужасным, а вокалисты студии Греф показались слишком профессиональными и не смогли спальшивить настолько сильным. 23 эпизод второго сезона Очередным делом меткоискателей в поисках своего призвания становится работа репортерами школьной газеты Пони Вилля «Свободный ребенок. Так совпало, что именно в этот момент главным редактором этой газеты становится Дайма Тиара, которая обожает всякие скандалы, интриги, расследования и требует от меткоискателей показать все, что скрыто. Даймонтиара Тиара шантажирует меткоискателей. Если они вздумают отказаться, что называется, копаться в грязном белье жителей, Понивилля, она сама опубликует скандальную статью про самих меткоискателей. Школьная газета кайпанула на весь Понивилль, девочки вынуждены заниматься столь сомнительной работой, обращая жителей Понивилля одного за другим против себя. И спасать лишь то, что они работают под псевдонимом Болтунья, но в конце концов их разоблачают. Меткоискатели в прямом смысле становятся изгоями. Очередная статья становится последней для болтунья Открытое письмо, в котором меткоискатели признались, что под этим псевдонимом были они, что они очень сожалеют об этом и обещают больше никогда не сплетничать. Такая трогательная концовка. Чирили уволила Даймотера с должности главного редактора, Двенадцатый эпизод 8 сезона. Черрили прекрасная учительница. Но меткоискатели все же очень-очень хотят учиться в школе дружбы. Но как оказалось, школа дружбы им не подходит, так как о дружбе они уже знают все, а начальное образование лучше получать у Черрили, меткоискателям не удалось туда поступить даже через своих старших сестер. Они же главная шестерка и по совместительству преподавателей этой школы. Пока меткоискатели обдумывали разные способы убедить своих сестер взять их учиться в школу дружбы. Прямо возле их клубного домика каким-то образом оказалась одна маленькая пегаска незнакомка, представившаяся по Zie плачущая от того, что ей придется покинуть школу дружбы, так как у нее есть серьезные затруднения с изучением материала. Меткоискатели вызвались помогать позиглов, а она специально завалила экзамен, чтобы доказать учителям, что меткоискатели ничего не знают про дружбу, в надежде, оставшись на второй год, продолжить учебу уже с меткоискателями. Какой коварный, но в то же время милый! И Дружелюбный план. Однако учителя то быстро разоблачили. Но Твайлок похвалила. И Коузи Глоу за то, что не побоялась рискнуть с собой ради друзей и меткоискатели за то, что на самом деле хорошо помогли Коузи Глоу. В результате им всем нашлось место в школе дружбы. Девятнадцатый эпизод 4-го сезона. Свити были в главной роли. Рерити по ее просьбе сшила костюмы для театральной постановки. Постановка очень понравилась зрителям, но не потому, что она хорошо сыграна, не потому, что в ней играла Свити Белль, а потому, что костюмы были потрясающими. Свити Белль это никак не давало покоя. Она знала, что завтра у Рерити очень важный показ для Софьи Шорс. Свити Белль также знала, что если убрать из ключевого элемента наряда всего один шов, он распадется прямо во время показа. Так она и сделала, чтобы отомстить сестре за то, что она затмила ее на спектакле. Но Светибель на этом не успокоилась. Всю ночь она думала обо всех моментах, когда оказывалась в стене у собственной старшей сестры. Все эти неприятные мысли, разумеется, перешли в кошмарные сны. И тут пришла принцесса Луны, чтобы помочь малышке разобраться в ее переживаниях. Убедила ее в том, что Рерити вовсе не нарочно затмевала Свитибель, что все, что она делала для нее, было с искренней сестринской любовью. Мстить за это было бы неблагодарно. В последний момент Свитибель успела не просто вернуть удаленный шов на место, а сделать его еще лучше. Но новый шов был в форме дельфина. Сафир Шорс похвалила Рерити за то, что она угадала ее счастливое животное. Хотя на самом деле это Свитибель сделала такую на ошибку. Это ей подсказала принцесса Луна, которая по долгу своей службы знает все про всех и про счастливое животное Safer Shores. В том числе данный эпизод попал в наш предыдущий топ-эпизодов со сновидениями. Пятое место. Два эпизода, набравшие одинаковое количество голосов. Шестой эпизод восьмого сезона. Меткоискатели едут на свою первую миссию дружбы по зову qt карты на гору Арис. Оказывается, Терамар, племянник королевы Нового, не может определиться, где ему обосноваться. Под водой у мамы или на суше у папы. Именно эту проблему пришлось решать меткоискателям. Свити прям влюбилась в красоту и мелодичность гармоничных холмов. А Скуталу по кайфу в подводном мире. Разгорел Свите были скуталу, обиделись друг на дружку. В конце концов, Сера решила не выбирать конкретное пристанище, а бывать то на суше, то под водой по настроению. Эпизод получился красивым, особенно мне в нем понравился музыкальный номер и гармоничные холмы. 23 эпизод девятого сезона Снова меткоискатели занялись любовью. Большой Маки и Шугарбель одновременно решили сделать друг другу предложение. Меткоискатели принимали в этом непосредственно участие, их задачей было доставить вперед с приглашением в Кьюб Коннер, где Шугарбель планировала сделать ему предложение, но Биг Мак уже ушел из дома делать свое предложение – Шугарбель. На самом деле в главных ролях этого эпизода были не только меткоискатели, Биг Макентошу помогал Дискорд, а Шугарбель помогала Миссис Кейк, Спайк при этом помогал им обоим. Вместе они устроили пожалуй, самый веселый хаос за всю историю сериала. На четвертом месте также два эпизода, набравшие одинаковое количество голосов. Четвертый эпизод третьего сезона в Понивель приехала Бэб Сид, кузина Она тоже пустобокая. Однако, вместо того, чтобы вступить в клуб меткоискателей она совершенно неожиданно присоединилась к Даймон Tiari и Silver Spoon. Меткоискатели решили проучить ее, хитро заманив в ловушку. Но в последний момент выяснили, что в Минхэттене, где она живет, над ней тоже издевались за то, что она пустобокая. Именно поэтому она не захотела вступать в клуб меткоискателей, чтобы не продолжать быть мишенью для всяких забияг. После этого Меткоискатели решили спасти и а затем честно признаться в причинах случившегося. В конце Бэпс все же присоединилась к Меткоискателям и даже пообещала открыть свой филиал клуба Меткоискателей в Мэйнхэттене. Музыкальный номер Бэпс Сид», на мой взгляд, получился очень веселым, забавным, задорным, но в остальном этот эпизод лично мне не зашел, хотя и может быть полезным для целевой аудитории сериала. Двенадцатый эпизод девятого сезона. Хм, при написании сценария этого выпуска топа эпизодов я поймал себя на мысли, что ни разу не смотрел этого эпизода от начала до конца. По сюжету родители скуталу приехали в Поневель и намерены забрать скуталу к себе, тем самым разлучить ее с лучшими друзьями, клубами меткоискателей. Теперь задача команды доказать родителям скуталу, что нельзя разлучать ее с друзьями. Ничего не сработало. Тогда скуталу решила уехать к своим тетушкам, чтобы ее родителям пришлось уехать без нее. Друзья ее поддержали, поехали вместе. Там они и поняли, как стопроцентно доказать родителям скуталу, что их клуб крайне важен, не только для Пони Вилли, но и для всей Ах, это было так трогательно, я тоже всплакнул вместе с меткоискателями, когда смотрел этот эпизод для написания этого сценария. Третье место. 22 эпизод девятого сезона. Меткоискатели собрались ехать в Эпллуз на ярмарку, продумали все до мелочей, кроме самого важного, взрослого сопровождающего, без которого они не могут ехать на ярмарку. Все их сестры и взрослые друзья будто сговорились, у всех сегодня срочные дела, а еще все говорят, что им не стоит ехать самостоятельно. И тут совершенно случайно они находят у Twilight подходящий артефакт. Цветок, который исполняет желание. Стоило им лишь произнести свое желание возле этого цветка, так они сразу повзрослели. Разумеется, повзрослели лишь телом, а в душе все те же дети, легкомысленные и неопытные. Как оказалось, они уехали не на том поезде, доехали до совершенно незнакомой станции, и им пришлось буквально идти лесом, пешком до Эпелузы. Там они встретили двух же ребят, которые тоже идут в Эпелузу на ярмарку. Но дали им неправильный совет, из-за чего их зверь устроил полный капец. Так вышло, что в процессе исследования цветка твайла и т. 6 сами пришли заметкой искателями в ополузу. Милый эпизод. Мне он понравился чуть больше, чем эпизод про Бэпс, но опять же, кроме полезной морали для целевой аудитории, что, в принципе, само собой естественно для сериала Fancy без Magic, а также прикольной постановки в музыкальном номере, ничего особенного я в нем не заметил, но это мое личное мнение. На втором месте 21 эпизод седьмого сезона. Меткоискателей создает лагерь, в котором пустобокие же ребята могут вместе общаться и пробовать разные виды деятельности, помогая друг дружке открывать таланты. Казалось бы, хорошая идея, что может пойти не так. Но тут появился Рамбл, который буквально саботировал деятельность этого лагеря, убедив всех же ребят, что детство. Пустобокость нужно беречь и ценить, иначе придется хранить верность одному и тому же делу всю жизнь. Как выяснилось, Рам просто боялся получить Кьюти-Марку не связанную с полетами, так как мечтал стать Вандерболтом. Но его старший брат Вандерболт по имени Тандерлен на своем примере показал ему, что Кьюти-Марка на самом деле вовсе не ограничивает деятельность, можно заниматься чем хочется, независимо от того, какая у тебя Кьюти-Марка. В этом эпизоде тоже есть прекрасный музыкальный номер, а еще его сюж при грамотной интерпретации может быть полезным не только для целевой аудитории, но и для броняж тоже. Первое место. Почти трехкратным отрывом от второго места. 18-й эпизод 5-го сезона. Меткоискатели отчаялись, что перепробовали все на свете в надежде получить секьюти-марки и все тщетно. И тут Пипсквик пришел к ним за помощью предвыборной кампании на пост президента школы, ведь ему придется конкурировать с самой Даймонтиарой. При поддержке меткоискателей искателей Пипсквик атаки избрали президентом школы, ведь же ребята хотят игровую площадку, а не огромные статуи статую Даймонтиары. Таким образом, Даймонтиара впервые в жизни потерпела неудачу. Еще никогда в жизни Даймонтиара не расстраивалась настолько сильно. Она буквально плакала от того, что ей хотелось бы прожить нормальное детство с настоящими друзьями. Друзьями, а не быть бриллиантовым ребенком, которая только и должна всеми манипулировать и подражать статус своих родителей. Меткоискатели жалились на Diamond TR, несмотря на давнюю вражду, пригласили ее в свой клубный дом, чтобы успокоить и чем-нибудь помочь. Их душевную беседу прервал Пипсквик, сообщив, что вообще-то на детскую площадку нет денег ни в бюджете школы, ни в его личных накоплениях. Diamond TR сразу же сорвалась с места, решив, что это ее шанс свергнуть избранного президента школы и тем самым реабилита. Как оказалось, меткоискатели действовали достаточно чутко, чтобы Diamond Сиара все таки сделала правильный выбор, использовала свой талант убеждать понять, делать так, как она хочет с пользой для всех. Наконец-то предпочла считать меткоискателей своими друзьями и начать новую жизнь. Diamond CR признала Пикс Вика президентом школы. Таким образом и сами меткоискатели наконец-то созрели, получили свои долгознанные QT-марки и продолжили нести свою миссию экспертов по -маркам. очень маркам эпизод с довольно душевными музыкальными номерами и проникновенным сюжетом, неоднократно попадавший в наш топ эпизодов. Создатели этого эпизода сделали все возможное, чтобы тот день, когда Меткоискатели наконец-то получили свои кьюти-марки, запал глубоко в душу зрителям и очень хорошо запомнился. Это были 15 лучших эпизодов про искателей по мнению наших зрителей. В следующий раз рассмотрим эпизоды с которых начиналась дружба между различными персонажами. Переходите по ссылке в описании и выбирайте чье сдружение вам больше всего понравилось. Ссылки на просмотр эпизода из данного топа также в описании. Не забывайте оценивать и комментировать видео. А чтобы не пропустить новые видео на нашем канале, подписывайтесь и включайте уведомления. До связи! И требуют от метки искателей материалов именно в таком духе. Не-не-не, надо вот так писать. И требуют от миткоискателей показать все, что скрыто. Вот это будет прям вообще... Супер отсылка. Даймонд <свят> Сиара шантажирует миткоискателей, если они вздумают копа... А, блин. <свят> что <Час> <свят> то я вперед захожу, блю. <свят> Черили прекрасно учить почему учительница через мест однако вместо того чтобы вкупить в клуб, в клуб.